И всем привет с вами. Правда сегодня мы играем в Pet Swarm, это значит домаш, да. симулятор домашних питомцев, если по другому. Мы в том серии, в той серии мы уже сразились с этими монстрами, выполнили одно задание, её, и сейчас выполняем второе. Я капельку вот так пособирал, и теперь надо этих монстров так убить, чтобы все, все эти ягоды упасть обратно. Так вот там наш и ник, и наша команда, или как там, и команда, именно все питомцы будут. Все, давайте. все так. Открываем. Какие у нас самые лучшие? Опа! Этих я могу вот так прокачать. Это вот так. Опа. А почему? Это не на девятку. А, -а, а! Вот так, кстати, я еще могу оказываться. Так вот, семерка и шестерка. Вот. И у нас один лучший, другой не очень. Так, уже собираем эти ягоды, малина, походу, и клубника. Клубнику, это клубника. Так, вот так собираем, надо нам собрать 3000, нам дадут деньги тогда. Так, нам надо уже убить этих монстров, чтобы получить еще яйца. Так, убиваем. Одного и второго. Давай. Умираю уже. Я вот таких раньше по одной секунде почти убивал. потому что я в той полене, очень вот той, очень быстро убивал. Это, походу, финальная было, И это финальная? Не, вот эта, это была предфинальная. А вон та... Это, которая со звездой. Она, походу, финальная была. Так, уже получено яйца. Давайте. Оп. И собираем этих. Опа, а это кто. О, это 12. Надо посмотреть, на каком он месте. А, это самый редкий. В этой полянке можно только вот этих получить. Вот этих. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Я, яиц только... Этих я вообще не видела. Это вообще начальные. И вот. В этой полянке только тут. Такие можно. Так, собираем еще клубники. Почему тут она фиолетовая почему-то? Ладно, так, собираем. И мне интересно, сколько она заплатит нам монет. Потому что мне надо немало. Так, монет. Так, я, яиц у нас нету. Значит, мы можем просто так сдалека вот, так, направить этих монстров. И все равно мы получим яйца. Раз, два. И сейчас еще один появится, походу, да? Ну, вот. Так, когда они сражаются, я так схожу на базу. И три яйца вот так, вот так поставлю. И им отдаю вот этих, вот эту клубнику. И, кстати, мы уже можем вот так прокачать. Это мы не сможем прокачать. Это вот так убираем. А это вот так собираем. Или как сказать. У этого 8, у этого 9, это 10, это 12. Собираем. Уже быстро мы собираем. Скоро буду опять по секунде. Но там я уже по секунде вот так собираю. Потому что нам у нас тут по 31 собирается, а там только 30. Так, теперь надо этих монстров вот так убить. Раз. Два. ой, микрофон упал. И еще одного такого мозга надо убить. Вот четыре. Я пока что иду домой. На базу. И вот так делаю. Давайте. собирайте клубнику. И вот так делаем. Ого. А это кто у нас тут? Э, а где этот? А, это почти такой. Хороший такой этот 10 это тоже 10 и вот так делаю Оп, две десятки это никак ладно так теперь сколько собираем по 20 28 там остается значит 32 так собираем последние эти штуки Все, мы выполнили задание. Мне надо еще до конца. Так, сопай до тысячи. Так, все, сопай до тысяч. Поч почти. Все, так. И сколько вы даете мне? 3200. Ладно. Так, а у вас еще какое-то есть задание? Где? Какое задание? Его убить? Да нет. Его я уже убивал. А, вот этих убить. О, это уже тяжело будет. Да. Я их не сразу же убил. Тогда. Я тогда пытался очень долго. Давайте, питомцы. Почти 20 хп у него оставалось. Ладно. Так, убиваем этих монштов. И идем потом на базу. Ну, давайте уже все. Еще двух. Вот этот один и вот еще один там. Давай. Умираю уже. Вс ⁇ Так, идем на базу. Я целых пять уже собрал. Ну ладно. Это не проблема. Так, вот так собрали. Так, этого я не могу прокачать. Этого тоже не могу. Так, я не пойму. Это вот так прокачу. Вот так опять. Это опять так. Девятка. Ну, будем искать, что можно будет прокачать. Как это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. Но это тоже нельзя. Их вот так продаем. Вот не продаем, а выкидываем. Я вообще-то не хочу выкидывать, но приходится у нас места нету. Ладно, так. Все равно надо будет опять охотиться на этих. И дособирать. Надо. До, до конца. Кстати, у меня. Я видел еще тут одного не этого, а другого. Он где-то тут ходил. Так где он? Где тут человек был? Вот. Что он задал? А, 200 этих сопать. Ну ок. Очень быстро собирал. Все, сопал. Тысячу получил. Дальше.